Друзья, всем огромный привет! С вами на связи снова Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу, автор канала «Вокальный дзен». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные видео. И в этом видео хочу с вами обсудить такой момент. Послушала новую песню Юлианы Карауловой. Премьера была на Авторадио, и вы знаете, практически не поняла ни одного слова. Понятно, что сейчас такая мода, но тем не менее, я думаю, что все-таки. Должен быть предел какой-то. Должен быть предел этому без предела. Давайте вместе послушаем. Напишите потом в комментариях, как вам песня. На мой взгляд, честно говоря, вообще ни о чем. И я даже не ожидала от Юлианы Карауловой. Ну, вот такого откровенного ни о чем. Опять-таки, гонка за какой-то модой, видимо. Сама Юлиана Караулова мне вполне симпатична, мне кажется, она такая позитивная девушка, севица. И ощущение, опять-таки, что это не живой звук. Может быть, она, конечно, так классно, круто поет, я не знаю. Но, в принципе, она неплохо поет вживую в том числе. Но вот у меня ощущение, что это не живой звук. Несмотря на то, что здесь а, у нее ухо и все такое, но не знаю. <поşam> <поşam> <поşam> вот я не понимаю, что она поет. стреляй глазами, она такая, вот, так выстрелила, глаза. вот когда так прям произнесла. Да, больно, но честно. но честно. здесь очень много бэков, да? Вот посмотрите Беки и ее вокал. Ну как бы звучат очень органично вместе. То есть, когда человек поет живую, живой голос он выделяется, а здесь очень-очень все звучит органично. Но и здесь не может быть пения под дабл, потому что ну такой чистый голос. Звук. И вот я опять, я не понимаю просто ни одного слова. То есть, да, есть мелодия, да, она что-то собой изображает. Напишите в комментариях, понимаете ли вы хоть что-то. Вот дороже. Ой, здесь более-менее что-то понятно можешь со ремонт. Ну да, здесь она и не поет, собственно говоря, так рэпчик, да, зачитывает и более или менее понятно. Ну, в общем, очень-очень странно, видимо, тот тренд, который задал Нелета, да, своей песни «Любимка», он не отпускает наших артистов, и все стараются как-то ему следовать, что ли, да. Понятно, может быть, песня модная, но, блин, я не знаю, короче, кто слушает, вот честно. Я не знаю, кто слушает. Я бы, допустим, ну, не стала эту песню слушать и ставить себе куда-то в плейлист, даже в машине, ну, не знаю, для меня это ни о чем, честно говоря. Пишите ваше мнение в комментариях, может быть, я чего-то не понимаю, или я не права. Жду ваших комментариев, давайте обсудим. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу, автор канала «Вокальный дзен». Подписывайтесь на канал и до новых встреч, пока!